Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале ⁇ Как заработать в интернете ⁇ и с вами, как всегда, моя Мимани. Друзья, вы хотели бы зарабатывать в интернете, сидя на диване? 10 тысяч рублей в день, а то и 100 тысяч рублей за 24 часа. Если ваш ответ ⁇ да ⁇ то обязательно подписывайтесь на мой канал. Лайкайте новые ролики, оставляйте свои комментарии, смотрите ролики до конца. Повторяйте за мной и зарабатывайте от 1000 рублей каждый час. Кстати, друзья, завтра стартует новый уникальный хайп-проект, в котором мы будем зарабатывать каждые 24 часа, а прибыль нам будет капать каждый час. Зарабатывать мы сможем как с телефона, так и с компьютера. Сейчас перед собой вы можете видеть крупную сумму денег. Эти деньги я зарабатываю с помощью инвестиций в различные инвестиционные проекты. Данную сумму денег я заработала меньше, чем за месяц. Оставайтесь со мной и вы узнаете, куда инвестировать деньги и как зарабатывать с минимальными вложениями.